Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 23 ноября 2022 года на рынке по-прежнему преобладает экстремальный страх индикатор страха и жадности показывает отметку 22 за последние сутки было ликвидировано 28 тысяч 900 трейдеров почти 29 тысяч трейдеров на общую сумму Практически 80 миллионов долларов США и потери несут преимущественно шортовые позиции. Давайте также посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас доминируют сейчас лонговые позиции. Доминация, можно сказать, значительная 51%. Индекс альтсезона по-прежнему находится в зоне 30, показывает отметку 39. И давайте сразу же посмотрим на доминацию биткоина. На дневном таймфрейме мы отчетливо видим, что была попытка прорыва оранжевой экспоненциальной среднескользящей, это 50-я экспоненциальная средне на дневном таймфрейме оранжевый мувинг не пробился мы видим что цена оттолкнулась от этого уровня это примерно на отметке 40,8 процента и начинаем разворачиваться индикатор секвентал подрисовывает нам красную свечку Пишет девятую свечу, это означает, что тенденция практически завершена. Также мы видим, что на индикаторе Market Cypher B идет загиб на гребне волны, и вероятнее всего мы будем сейчас коррекционно снижаться. Также мы видим, что идет загиб и по трендовому индикатору. Хотя мы находимся в лонговой зоне трендового индикатора, но в любом случае мы сейчас видим, что также цена средневзвешенным объемом VWAP желтая волна индикатора двигается вниз. Кстати, хочу обратить внимание для тех, кто не знает или впервые сталкивается с индикатором Market Cypher. Желтая волна в внутри этого индикатора была названа основателями VWAP, но на самом деле к VWAP, к реальному VWAP, к цене средневзвешенный объем, эта кривая не имеет никакого отношения, поскольку здесь не учитывается объем. На сегодняшний день основатели этого индикатора уже говорят о том, что может быть ее стоит переименовать, но я думаю, что мы можем и дальше называть ее VWAP, так будет просто удобней. И когда эта желтая волна пересекает нулевую отметку и двигается вниз, то мы с вами можем предположить, что движение будет нисходящей. Максимальное значение VWAP в этом коротком цикле бокового движения и попытки прорыва оранжевого мувинга мы достигали 16.02 примерно и сейчас находимся на отметке 0.22%. То есть волна двигается в нисходящий Динамики. Ну, и если посмотреть на коротких часах на доминацию, здесь уже более отчетливо видно, что мы развернулись. Крестик подрисовал индикатор Market Cipher A. Мы двигаемся второй свечой по сегменталу вниз. Поддержка сейчас выступает зона отметки 40,45%. Дальше точка пивот на отметке 40,36%. Если проваливаемся, уходим вниз в зону 39,73. И мы видим, что на 6 часах сейчас активное движение по трендовому индикатору сверху. Вниз. Индекс доллара США продолжает снижение. Достигли динамичной поддержки красного мувинга. Это 200 экспоненциальная средняя скользящая на дневном таймфрейме. Оттолкнулись от этой зоны. Сейчас сформировали здесь некий диапазон на отметке 106.10 и динамичная поддержка 105.72 красного мувинга и также локальная FIBA 106.53. Также обращаю ваше внимание, что если мы удерживаемся здесь в этой зоне, то у нас будет попытка отскока, поскольку волна индикатора Market Cypher двигается снизу вверх. И если мы начнем формировать здесь триггерную волну, то попытка роста у нас на дневном таймфрейме абсолютно очевидна, но это, скорее всего, чуть-чуть будет погодя. Также обратите внимание, что у нас Money Flow, зеленая волна индикатора Market Cypher B, пытается выйти в красную зону, но не получилось. Удержались на нулевой отметке, сейчас отталкиваемся, но совсем незначительно. Вивап желтая волна толкается сверху вниз, поэтому снижение еще может какое-то продолжиться. И мы также находимся в шортовой зоне по трендовому индикатору и пока не намекаем на разворот. Именно на дневном таймфрейме. Сопротивлением у нас выступает голубой мувинг, это 100 экспоненциальное скользящая, динамичное сопротивление отметки 108%. 59, 108,60 примерно. Дальше у нас 50 экспоненциальная средняя скользящая находится на отметке 109,50. И если прорываемся через нее, то увидим следующим сопротивлением у нас уже отметку 114,5. Я думаю, это будет достаточно сильный уровень. Здесь же у нас находится локальная FIBA на отметке 115.5. Зона 114-115 для нас будет выступать достаточно серьезным сопротивлением. В любом случае, по-прежнему ожидаю, что доминация у нас через какой-то период времени продолжит восстановление и начнет прирастать. Если посмотреть на старших часах, на недельном таймфрейме, здесь картина выглядит несколько иначе. Мы сейчас находимся в понижающейся динамике, но у нас удерживается волной VWAP движение цены вниз и это может действительно сыграть важную роль то есть мы можем прорвавшись через уровень глобального фиба 106 с половиной сейчас свалиться к 50 экспоненциальной средней скользящей 50 недель оранжевый moving и от нее уже оттолкнуться такой вариант развития событий вполне себе вероятен но по крайней мере следующая свеча мы как видим недельная она пока еще достаточно слабенькая по отношению к предыдущей и если эта динамика продолжится в боковом движении на поддержке Фибо, то шанс возвратиться к росту у нас достаточно большой также хотел бы обратить внимание на один индикатор который достаточно давно уже не показывал это коэффициент р здесь речь идет о долгосрочных инвестициях для тех кто хочет более подробно почитать о нем можете посмотреть на платформе look into bitcoin все ссылочки есть в описании к этому видео фактически это удержание монет на недельный кривой и также от 1 до 2 лет то есть Здесь некоторые когорты по отношению к реализованной стоимости рассчитываются в этом индикаторе. Вот она формула, кому интересно, можете посмотреть. Здесь как раз таки, если вы обратите внимание, есть две зоны. Зона как раз таки продаж и зона покупок. И мы сейчас, обратите внимание, это 15 год, это у нас 19-й год, и мы сейчас в 22-м году находимся объективно в зоне покупок. Однако это не означает, что мы еще какое-то время здесь не будем находиться и не будем формировать дальше дно. Также обращаю ваше внимание, что вот в этот период, Времени. В 2013-2012 году мы уходили в эту зону, потом выходили из нее и снова тестировали, прежде чем вернуться к росту. Сейчас такое развитие событий тоже вполне себе вероятный сценарий. Сейчас здесь у нас явная перепроданность по данному, одному из ключевых он ончейн индикаторов который показывает, что хорошее время для покупок, но это не означает, что это нужно делать на абсолютно на весь депозит. Я уже неоднократно об этом говорил, что когда любые ончейн-показатели показывают нам достаточно благоприятный уровень для долгосрочных инвестиций, мы должны учитывать money management. Мой money management всегда учитывает просадку от точки входа на 80-85%. Это, конечно же, дисклеймер, не финансовый совет, но в любом случае я учитываю именно такое снижение цены при условии, что основные индикаторы внутрисетевой активности, а также технический анализ показывают мне, что мы находимся действительно на этапе формирования дна. Однако на этом этапе мы можем находиться достаточно длительный период времени и потерять как минимум 50% цены от периода консолидации. То есть, находясь, например, в периоде консолидации 20 тысяч долларов, мы были достаточно долгое время именно на этой ценовой отметке 19-20 тысяч долларов. Предыдущий all-time high мы могли и можем до сих пор потерять 50 процентов цены и даже более обязательно это стоит учитывать в своих накоплениях в своих долгосрочных трейдах в ближайшее время нам стоит ожидать публикации протоколов фомс в 22.00 сегодня я думаю к этому времени данное видео будет уже смонтировано и опубликовано и речь идет об отчете полноценном отчете по всему заседанию которое было две недели назад трейдеры обязательно обращают внимание на этот отчет для того чтобы понимать какое движение будет в будущем и какие действия от регулятора стоит ожидать. В любом случае, все то, что сказал Джон Пауэлл на выступлении и пресс-конференции после заседания, я думаю, будет отражено в том числе в этом отчете. Однако при этом стоит обратить внимание, что завтра глобальные рынки будут закрыты, День Благодарения в Соединенных Штатах и также в пятницу будет короткий день. Из новостей хотел бы обратить внимание, что в Государственной Думе начали готовить проект закона для создания в России криптовалютной биржи. Здесь речь идет о том, что регулятор пытается сейчас создать Условия для того, чтобы криптовалюты не были платежным инструментом в Российской Федерации, но при этом депутаты и все правительство, весь законодатель учитывают этот момент при разработке сейчас законопроекта о майнинге. И в том числе сейчас речь идет о том, чтобы не упускать достаточно большой источник налогов, который может исчисляться миллиардами рублей недополученных бюджетных доходов то для этого необходимо разработать соответствующую платформу, которая будет позволять заниматься обменом криптовалют, в том числе и для майнеров. Здесь речь идет о том, чтобы учитывать риски нахождения активов за пределами Российской Федерации, вне юрисдикции Российской Федерации, тем самым обеспечить безопасность наших активов, в том числе в период достаточно серьезных потрясений в мировой экономике. В любом случае данный законопроект будет в ближайшее время подготовлен и направлен на согласование пока что ключевые, Ведомство это в Министерство финансов и в Центральный банк. Обращая внимание на дневной таймфрейм Мы видим сейчас небольшой отскок Волна моментума по индикатору Cypher B Находится внизу, отрисовали зеленый кроссовер Продолжаем находиться в шортовой зоне По трендовому индикатору и пытаемся Немножко порасти ближайшим сопротивлением У нас выступает пунктирная Трендовая паутина, она же консолидируется зоны, которая подсвечивает индикатор Sequental Здесь все это на отметке Примерно 18200 Если говорить о дневном сопротивлении Именно на дневном таймфрейме Если же мы с вами посмотрим на 12-часовой или 6-часовой таймфрейм, то здесь можно определить локальные зоны. Также хотел бы обратить внимание и с учетом локальных уровней FIBA, то сейчас ближайшее сопротивление у нас находится на экспоненте оранжевого мувинга, это у нас 50 экспоненциальная, средняя скользящая, это все на отметке примерно 16800, сейчас консолидируемся примерно на сетке и мои индикатора market cipher, и поддержкой у нас выступает сейчас, в том числе, уровни зоны пивот где-то примерно 16100, если мы проваливаем эту зону, то мы уходим сейчас на отметку 15750, ну и сопротивление локального FIBA находится на отметке 17, если смотреть глобально, то конечно, в большей степени вероятностью сопротивление будет где-то на отметке 17,5 17600 Однако обратите внимание, еще четвертая свеча по секвенталу немножко остываем. Цена среднеизвестной объемом VWAP удерживает движение, пока что находясь наверху, но при этом из шортовой зоны есть намек на выход вверх по 6 часам. Более того, волна двигается, конечно, в верхнее значение. Если посмотреть на короткие часы, лучше это сделать сразу в нескольких окнах, чтобы это было удобно отсматривать. То мы можем видеть, что на двухчасовом таймфрейме мы сейчас с вами пытаемся удержаться на уровне фибоначчи локальном это на отметке 16 350 дальше если проваливаемся уходим к пивоту 16 370 16 300 зона примерно вот сюда также двигаемся волной моменту сверху вниз находимся в лонговой зоне по трендовому индикатору но скорее всего можем от нее оттолкнуться но по крайней мере у нас манифлоу намекает на сужение но не сильно может быть отскок если говорить о часовом индикаторе то мы с вами видим что мы двигаемся сверху Вниз также у нас есть перепроданность. По стахастическому RSI, у нас он в засвете зеленой зоны, у нас цена среднезрешного объема двигается снизу вверх, но при этом трендовый индикатор показывает начало нисходящей динамики и волна тоже двигается вниз. Все это намекает нам на то, что мы находимся в активном боковом движении, то есть мы формируем различные диапазоны, в том числе уходили в более глубокую просадку в зону 15600 и сейчас возвращаемся в зону 16600 в качестве сопротивления, если посмотреть на также более короткие часы еще ниже то мы с вами можем увидеть более глубокую картину если посмотреть на совсем малые часы например на 30 минут то мы с вами видим что это боковое движение подтверждается мы сейчас на 30 минутах наоборот будем отталкиваться снизу вверх ушли в шортовую зону заканчиваем формировать волну момент мы в отрицательное значение как только подрисуется кроссовер будет попытка оттолкнуться на опять-таки локальное и незначительное ну а если смотреть глобально вернуться к более большому масштабу например на недельный таймфрейм и например обратиться к другим индикаторам и посмотреть как у нас оказывают сейчас давление быки и медведи то мы с вами можем увидеть что сейчас медведи находятся в доминирующей позиции 72 показывает индикатор и также на свечке у нас все еще идет подсвет 88 72 медведи пока сильно не остыли и давление может продолжиться мы сейчас лежим на локальном уровне фибо пробились через пунктирную трендовую паутину не очень хороший знак если это пробитие продолжится то у нас на самом деле ничего на недельном таймфрейм не удерживается от того, чтобы провалиться в более глубокую просадку. Давайте подрисуем пунктирные трендовые, чтобы нам было более отчетливо видно. Обратите внимание, что мы, если продолжим на недельном таймфрейме это самое движение, то у нас здесь индикатор FIBA подсвечивает уровень поддержки, где наиболее, по его мнению, вероятно у нас эта поддержка будет формироваться это в зоне 13800 14300. Если мы продолжим дальше отрисовывать и следующую свечу в такой же нисходящей динамике, то вероятность того, что мы потрогаем зону половиной, по крайней мере ближайшую, даст высокая мы с вами недавно рассматривали варианты развития событий такого уровня мы с вами рисовали схемы и на моментуме месяца а также смотрели с вами раскладку интересный вариант технической оценки и закономерности на недельном таймфрейме и вероятность ухода в эту зону но ну, по крайней мере достаточно высокая в том числе и по различным он чейн индикаторам. не буду сейчас повторяться и показывать мы уже неоднократно их смотрели это чарт delta price и cvdd покажем его в следующих ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел этот видеообзор до конца. Обязательно поставьте лайки, поддержите канал комментариями и не забывайте подписываться на телеграм-канал и а телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну, а с вами был Гоша. Хорошей среды. Всем спасибо и до новых встреч.